Здравствуйте, приветствую вас на очередной встрече экспертно-аналитического клуба. Спасибо, что нашли время присоединиться к нам. Сегодня мы будем обсуждать протесты в Беларуси, те, которые уже случились, те, которые, по-видимому, неизбежно еще будут. Я напоминаю, что мы ведем запись мероприятия и планируем его выложить потом в открытый доступ в YouTube. Но также напоминаю, что несмотря на запись, у нас э, по предварительному уведомлению действуют правило чатом хаос. А именно, если вы хотите сказать что-то, что не должно остаться в записи э, или цитироваться с вашим авторством, то, пожалуйста, сообщите нам об этом перед вашей репликой. Э, мои модераторы сегодня, мои со-модераторы сегодня, Вадим Можейка и Валерия Костюгова, и передаю им слово. <смех> Валерия, <Вадим>. Приветствую всех. <смех> Хочу а, а, сказать, что сегодня а, представитель участников а, а, с, сегодняшнего обсуждения это Франа Квечерка, а, это а, Геннадий Максак из Украины, Представитель Совета внешней политики украинской призмы это Андрей Бардаманский, социолог, профессор социологии и руководитель Белорусской аналитической мастерской и лаборатории новых. Это Дмитрий Бородко, сегодня он член штаба Сергея Перечня, а в прошлом он руководил Одни, был одним из руководителей из доброй европейской Беларуси, то есть с таким весьма а, богатым опытом. И а, я хочу попросить именно а, Дмитрия Породко и начать обсуждение а, с нашего первого вопроса а, о том, что какие, мож, может ли он а, сформулировать, а, то, насколько -то, возможно, какие-то итоги. Uh, Какие-то уроки, которые мы можем вынести из uh, имеющегося uh, у нас опыта протестов. Окей. Okay. Uh, я только хотел спросить, как лучше по-русски, чтобы всем было понятно, потому что я так вижу, понимаю, что есть представители из других стран, или по -бел... на белорусском объекте? Я... Мне кажется, действуйте как вам удобнее. Да, главное, чтобы можно было всем еще раз добрый день, главное, чтобы было удобно говорить. Думаю, вроде все со всем справляются. Окей, okay, ну, таким разве я хочу сказать, что, ну, зайду, уже крыху с далекой, бы я скажу так, назираю за гэтыми выборами. В крыху, с одного боку я являюсь участником этого электорального процесса, а с другого боку я, скажем так, весь час был в передних кампаниях, так бы мое, на вострыне гэтого в уличных акциях, а зараз у меня в зручная ситуация, я могу назирать крыху сбоку и робить полные анализы. Вот. Что хочу отзначить, все те методы, что дотычатся уличных акций, в принципе, это все уже было в истории уличного супротива, альбо уличных акций, все это было, и как бы и лонг, и солидарности, и пляска неудолония, все те методы, какие зараз выкористовываются, уже коле вот. Но присутствуют еще новые элементы, о я хотел бы отзначить. Первое, это регионализация. Когда ранее, скажем так, большая акций проходила в центре, в Минске, в столице, и, скажем так, все политические организации занимались тем, чтобы как... подтягнуть из регионов людей на уличные акции, именно в Минске, то сейчас... Зараз... Зараз отбывается полная регионализация, то бок вельми шмат, э, скажем так, отбывается акции в регионах. это цикавый досвид, по-другое, вельми мощная внешняя патрынка акции солидарности по замежам икраины. Это так само, э, э, я лечу полный новый, новый элемент э, с сбоку громадской супольности вось, на режим. А так само ну, новые элементы, как выступы ведомых дзявчев культуры, науки, а вот выступ милиции и заявы полные. Это так само новый, новый элемент. Что еще могу додать? Есть, вот, я отзначу пять пунктов на мой погляд, какие, скажем так, ведут до поспеховости уличных акций. Уличные акции, ну, скажем так, завсюду были неотъемным элементом политичной борьбы. И именно коли уличная акция отбывается в процессе некой политической кампании, вот именно это тогда... Я не мают определенный эффект и можно различивать на паспеховость этих акциях. Например, когда узгадаем акции 2011 -го года, пляскание в долоне, альбо народный сход, как там назывались эти акции, я уже не помню. то бык имели вельми короткотерминовые скажем так, обшарки, вельми проводились в короткий термин и в принципе не приводили до да, полного эффекта. Тобок уличные акции лев за все проводится под час политических кампаний. По-другому, это до, долго терминовать акцию. Коли они проводятся на протяжении двух, трех, четырех месяцев, то тогда они на, саправды имеют вельми великий эффект. Обязательно, как я зазначил, важна будет внешняя поддержка это акции, которые по замежам Украины это так само додае эффект тому, что отбывается внутри краины. И что еще значит можно? Это полная, как я называю, санитарная, или техничная забеспеченность этих акций. То боку дельники мусит быть уполнены в том, что час этих акций яны могут различивать на то, что, я, например, будет некое обеспечение сбоку, скажем так, отповедных службов, альбо организаций на комп сплаты штрафов, когда люди трапляют на сутки это так само важно, чтобы были люди, которые занимались передачами, которые занимались за обеспечением тех людей, которые, скажем так, трапили полон. И наявность, скажем так, вернее, отсутность одного центра керования, то, то бок, Кали присутнечает несколько центров керования, это так само додае Додатковые бонусы, скажем так, для эффективности этих уличных акций. Ну, так. А можно уточняющий? Вопрос, вот какой. А, а, как раз по, по этому пятому пункту про отсутствие единого центра руководства. Уже на сегодня ситуация складывается таким образом что трудно сказать, будут ли вообще какие-нибудь э, центры руководства, поскольку задержание э, всех потенциальных лидеров уличного протеста идет просто очень высокими темпами. А, я так понимаю, что э, один из кандидатов уже не сможет участвовать в второй сидит и вряд ли... Ну, Положим, его зарегистрируют, это одна ситуация, положим, его не зарегистрируют, это другая ситуация, но, впрочем, его штаб и не, пока не высказывался никак за какие бы то ни было уличные акции. И, скажем, вообще мы совсем не наблюдаем ну, с, по отношению к трем к Чечню, Конопатской и Дмитриеву а, началась кампания принуждения к снятию. И, как бы так сказать, <coughs> как, как, <coughs> а, как вы думаете, если а, ну, вот протест а, этот, а, будет совершенно ну, а, обезглавлен, а, все равно ли люди... А, будут следовать своим побуждениям и выйдут или нет, как вы считаете? И какие дополнительные риски это вызывает? Тут на самом деле такая ситуация, что трудно спрогнозировать, во что это может вылиться, потому что с одной стороны акции начались, как мне кажется, рано, то есть они начались уже где-то там в апреле месяце, вот, и это позволяет властям, скажем так, ликвидировать, не ликвидировать, скажем так, изолировать, скажем, каких-то лидеров протеста, людей, которые принимают решения. С другой стороны, я наблюдаю определенный момент самоорганизации, то есть запущен какой-то механизм, и это дальше начинает работать само собой. Вот Смотрите, простой пример, по сбор подписей. Мне было очень интересно вот этот метод. То есть, понимаете, вот я раньше наблюдал... Скажем так, сбор подписей на улице через пикеты приходит протестный электорат. Они собираются, стоят толпой, что-то обсуждают там, какие-то эти самые идут споры, то есть какие-то эмоции и так далее. Это понятно. Вот сейчас приходят люди, становятся молча в очереди молча подходят, молча ставят подпись и молча уходит. То есть это такой интересный, интересный момент, и это уже, скажем так, воспринимается как определенного рода флешмоб. То есть люди, кто-то, наверное, мне так кажется, они запустили, скажем так, схему, модель, вот такого поведения. И это уже начало мультиплицироваться через другие каналы, региональные какие-то, на другие города, и это очень хорошо в общем, скажем так, электоратом э, протестным было воспринято. Вот. И, опять же, я немножко так наблюдал, потому что у меня есть знакомые в разных, скажем так, штабах, как велась работа, например, у той же Тихановской когда вы все знаете, что координаторов основных там изолировали, но все равно был, были люди, которые продолжали координировать работу, потому что вот у меня хорошая знакомая Витяевская, она координатор Тихановской, да, она говорила, что на определенный момент она просто стала и не знала, что делать, потому что они собрали там более 10 тысяч подписей, что дальше с этими подписями неизвестно, выходить им не выходить, то есть был момент, но потом как бы пришла откуда-то команда и все, дальше они пр продолжали эту проводить работу, то есть у них практически убрали всех основных заводаторов, но с помощью телеграм-каналов и других, скажем так, свойств средств коммуникации, они продолжали эту работу, продолжали координацию, продолжали э, собирать подписи. То есть, момент самоорганизации. Вот он запущен, он идет. Подогревается Спасибо. это, скажем так, кто находится в тени, мне еще трудно сказать. Но определенные скажем так элементы этого я вижу. Слушай, а, то то есть есть если... несколько центров, и они... Угу. То есть, если то есть это суммировать, получается, задержав э, таких э, потенциальных лидеров уличного протеста, такое ощущение, что власть, э, получается, хуже себе сделала и, скорее, усилила этот протест, как ни странно. В определенной степени, да. То есть, э, она вызвала еще большую массу протестного настроения среди, среди людей. Спасибо. Же, Пока мы я не этом... знаю, сейчас, к чему это дальше приведет. То есть, будет ли дальше какое-то это самое противостояние на улице? Как делать? Ищу, к чему это приведет дальше? Ну, будет. Мне сейчас трудно сказать. Возможно, родятся новые лидеры. Возможно, есть лидеры, которые находятся в тени. Потому что такое, например, я открою секрет, в 2006 году практиковалось, когда определенная часть людей работала, скажем так, официально, скажем так, и реагировала какие-то какие-то указания, а была часть людей, которая находилась немножко в тени и они, скажем так, контролировали и координировали работу, не привлекая к себе внимания. Спасибо, Дмитрий. Тогда вот как раз-таки о настроениях я попрошу Андрея Петровича рассказать с учетом именно еще и все-таки ну, явной демонстрации властями, что цена протеста может оказаться очень высокой. Спасибо. Краткая, краткая живая реплика по поводу Дмитрия, по поводу молчания. Значит, на улице стоит человек и молчит. К нему подходит другой человек и ни с того ни с сего бьет ему по щечину. За что, спрашивает первый? Я же молчу, я знаю, о чем ты думаешь. Что произошло к этому моменту? Две новых тенденции, которые появились, что происходит. Два момента. Значит, первое, не боюсь быть тривиальным, это переход протестов в онлайн. Эту констатацию все прекрасно видят, ощущают, знают. Но в этой ситуации возникает э, вообще большой вопрос. Э, переосмысление онлайн протестов. Так ли это ничего? Вообще говоря, для общенациональной забастовки, которая просто решит все вопросы, не нужно никакой улицы. Вот это, наверное, главный вопрос, который я хотел задать участникам, который заключается в том, что вес онлайна стал несравнимо больше и по своей значимости, по своей результате он уже, приравни... его можно приравнивать к уличному традиционному. Значит, второе, что произошло, и это со стороны режима, это технологизация. Технологизация действий истеблишмента. Значит, первый момент. Ну, например, подписано 50 указов по поводу того, как пойти навстречу населению, просьбам, вопросам, которые задаются и так далее. То есть 50 указов по поводу улучшения жизни значит, населения. То есть это не сила, а это техно, технологизация. Но я все-таки назвал, назвал бы это квази-технологизацией, поскольку она невозможна. Почему? Потому что Сформирован и он э, на данный момент пока что непреодолим щит эмоционального недоверия к тому, что говорится со стороны э, режима. Да? Если было сказано, что дважды 2-4, два, то э, электорат усомнился бы э, в таблице умножения. А, увольнение дикторов с ОНТ. Это вообще, как я уже другой пример приводил по поводу Тихановского, это спецоперация оппозиции либо Кремля, либо Кремля по понижению рейтинга государственных телеканалов. Вот, ну просто все делается для этого. Значит, и э, второй момент, почему технологизация невозможна, так же как и модернизация была невозможна. В свое время мы знаем об этом, несмотря на колоссальное вложенное средство, значит а, а, а, она, так сказать, невозможна по той простой причине, что предлагаемое те предложения, те шаги навстречу, которые делаются по отношению к электорату, очень малы по сравнению со сформировавшимся объемом субъективных желаний, которые, которые есть. Ну вот недостаточно этих вещей, да, там какие-то подачки бизнесу, 6% пенсионерам и так далее, и так далее, там понижение каких-то цен, недостаточно этого не, не срабатывает. То есть классический политико-деловой цикл, который происходил всегда, в 2015 м он не очень получился, сейчас просто абсолютно не получается. Не могу не напомнить сегодняшнюю отличную картинку Тутбай, который показал, как, значит, с января до июля пенсии в белорусских рублях выросли, а в долларах ровненько обратно упали. Поэтому даже такая скорее не подачка, но в общем, все думаю, пенсионеры прекрасно видят. Курс доллара и понимают, да, что это скорее обратный да. Ну, В силу ограниченности времени я не буду показывать значит, какие-то данные по экономическому самоощущению, но оно в общем действительно обвально. Значит, вот эти два процесса происходят переход в онлайн и технологизация, которая невозможно по определению, это то новое, что произошло. А вопрос я сформировал к уважаемым коллегам: вообще: а какова роль и значимость теперь онлайн процесса, поскольку становится ясно, что она самодостаточно и сравнима по своей значимостью а, с уличной. Может быть, Дмитрий тут не очень согласен, но вот такие. Ну, а, думаешь, будет время обсудить, Андрей, а, спасибо. Второй момент, а, второй, второй момент, обращение. Бы, вопрос. Это уже раз, вопрос уже к коллегам, то можно и к коллегам переходить. Нет, это как бы, пусть он витает в воздухе. Мы вот, тогда еще в этой да. да. Второй, второй, да, второй момент, который происходит, обращение к жителям, к коллекторату, к силовикам, к истеблишменту, к первому лицу идет большой, я не боюсь этого слова, вал обращений. В 2010 году так не было. От каких социальных групп идут эти обращения? Общая формула такова, чем дальше от истеблишмента ценностной ориентации и культурный уровень Данной группы, тем больше идет обращений. В первую очередь здесь вы видите, это артисты, медийщики, даже из госканалов и так далее. То есть высоко у, у, у люди. Второе – это бывшие. И здесь формула такая. Чем больше интервал во времени у бывшего и настоящем времени, тем больше от такой группы идет обращение, обращение либо какой-то решительной критики со стороны относительно властей. Значит, дальше процесс будет продолжаться идти таким образом, что будет происходить обволакивание протестными настроениями новых социальных групп. Значит, ну то, что произошло с силовиками, протест силовиков, это фейк, конечно же, это как бы ясно, вот, но э, есть много различных, э, так сказать, сигналов, что, ну там тоже не все так монолитно. Э, ну а тайна э, брутальных белорусских силовых структур заключается в том, что они просто э, скопировали психологическую психологическую структуру э, первого лица. Значит, от силовиков на данный момент э, каких-то обращений нет, кроме э, нескольких бывших. Ну и выдающимся примером здесь Козлов, является группами поддержки основными э, э, являются силовики, вертикаль, учителя, комиссионные и неинформированная э, часть сельского населения. Вот четыре группы, которые, так сказать, поддерживают. Но, как я говорю, с течением времени этот процесс будет продолжаться, так сказать, обволакивание. Потому что, как я раньше говорил, очень сказать, долго все это формировалось и произошла стереотипизация номенклатурного сознания. Следующий, следующий момент. Поскольку все уходит в онлайн, то можно сказать, что Беларусь будет лабораторией онлайнового протеста. По крайней мере, региональной лабораторией. Беларусь, в общем, всегда являлась лабораторией протеста. Лабораторией борьбы с протестом, поскольку, так сказать, всегда происходило так, что процессы происходили позже и истеблишмент учитывал что происходило на украине и предпринимал соответствующее телодвижение в армении и так далее и так далее и поскольку мы были так сказать последними то за это время истеблишмент успевал выработать определенные контрмеры сейчас будет происходить обратный процесс Лаборатория онлайн-протеста. И вот насколько он будет креативен, так сказать, вот настолько он будет э, и результативен. Каждый раз появляются, как, ну чуть ли не каждый день появляются новые движения. Э, последнее это пропало, пропало подпись. Да? Вот. Взрывным образом идут креативные такие э, появления и э, проявления. Кстати говоря, хотел бы в этом месте ответить на вопрос Валерии по поводу отсутствия лидеров. Да, это, значит, главный вопрос. Что, что в условиях отсутствия лидеров и что в условиях отсутствия интернета? Интернета тоже не будет. Значит, в условиях отсутствия, отсутствия лидер, лидеров будет происходить, Перманентный процесс, каждый раз появление нового лидера, он будет не такой блестящий, не такой выдающийся, не такой харизматичный, как Тихановский и так далее, и так далее. но вот эта вот цепочка, она будет продолжаться. Вот. То есть, так сказать, появление новых точек роста, роста менеджмента, если угодно, это будет происходить перманентно. значит спасибо я думаю, может быть сделаю да, я последнее а, скажу так. по поводу а, одного очень важного процента а, а, значит, процесса самое важное процессы на самом деле сейчас происходит в малых городах особенно после того что там произошло с задержаниями и так далее и так далее большая плотность взаимодействия населения с силовыми структурами Порождает определенное психологическое напряжение, да, так или иначе, если никто даже прямо, так сказать, не угрожает, создается напряженная психологическая ситуация. И вот к чему это приведет, так сказать, вот это большой вопрос. Омоновец, бывший ОМОН, Омоновец, очень интересной фамилией для Амона, книга. Он сказал, что весь гарнизон присутствовал, да. Весь гарнизон там, тогда, 29-го, в Гродно, весь гарнизон – это несколько десятков человек. А если выйдет тысяча? По всем 120 значит, городам. Вот в этом, так сказать, смена процессов, которые сейчас происходят. Ну и, наконец, должна состояться историческая встреча оставшиеся кандидаты. Вот что они решат? Сниматься, взаимодействовать и так далее. Это тоже будет такая точка дефортации, которая в значительной степени повлияет на происходящее. Пока что я сократился, а пока что спасибо. Спасибо, Андрей. Думаю, еще будет возможность, конечно же, подключиться к дискуссии. Но, конечно, после вопроса, вот, если бы сказал такого, скорее, довольно-таки интересного и, может, чем в чем-то оптимистичного по оценке процесса в онлайне, Конечно, нельзя не дать слово следующему Франку Вечерка, который, мне кажется, тоже всегда много, много про это говорил, мне кажется, тоже вполне, по крайней мере, раньше был оптимистичен. Франк, как, как ты сейчас оценишь вот эту и роль Телеграма, которая есть сейчас в протестах, и какие плюсы-минусы, ну, и, конечно, интересно, что пока мы формулируем, а, а, от момента того, как мы сформулировали этот вопрос и до момента, как мы собрались сегодня в дискуссии, э, с тех пор было и задержание Игоря Лосика, и многих других э, блогеров, телеграммеров. Так что, кажется, власти тоже оценили э, роль телеграммы, скорее, как высокую. А, дякую. По-русскому или а по-белорусскому? Uh, up to you. Доброе. Ну, я могу по-белорусскому, а если никому не заразумело, то скажите. Спасибо um, э, большое за, за приглашение. Многие вещи были предсказательные, многие э, нечеканные. Но у, работу у коммуникации, например, меды. я шмат, лет занимался Радой Свобода. Я всегда э, учил так своих коллег, что 80% времени мы строим инфраструктуру. Мы строим наши э, суполки, мы строим нашу супольность. Мы делаем новинную стужку и постим э, кветочки в Инстаграм как э, гэтая ГТСУ полностью, какая-то нам догорала, как мы сбудовали доверивые отношения. Але потом полный момент, калі сёння это не ведет до нашей миссии, полный момент наша миссия и наша роль будет критичная. И вот этот момент для радио Свободы и для других белорусских медиа, ён наступил. Вот то, что в Вильмишмадгодо будавалася, и оно там стало супермагутным. И то, что маккей так зареаговал на Радую Свобода, что это Радоя Свобода организовывается с телеграм-каналами, это абсолютный выник нечаканной силы сеток Радоя Свобода, усмотренных еще и телеграм-каналами. Мы на Радоя Свобода не чекали такого эффекта. А что сказать уже про Макея? Саправды, эти стримы, которые проводились на YouTube, они сыграли вырашальную роль у выходе людей на улице. Здесь являлась камера, одразу люди шли до камеры и выговорвалися. Свободный микрофон стал основной формой выказывания думки. И вельми эти стримы отразливаются от стрима 18-18 года, когда люди не могли сформулировать докладно, что они хотят, что они выходят на улицу, какой Беларусь они видят. На стримах прошлых месяцев, начиная от Тихановска, а заканчивая ланцугами необыяковых в прошлых дней, люди вельми ясно выказывали свои думки, вельми структуровано по пунктиках. И каждое выказывание было очевидно, что оно не было подрыхтованное человеком загадя. Мне было очевидно, что люди, которые выходят на улицу, они уже ведут, что они скажут на стримах радость и свободы. И, соответственно, те, кто смотрит это, они заражаются оптимизмом, открытием так же. А лет был все эффект, який был для кого-то все для кого-то непроказальный, это вот эффект коррекции. Когда очень мощный рост суполок у Телеграме, сторонок на Ютубе, сайтов эм, отбывался, уполный момент вот эта красная линия, вот этот контракт громадский про контроль над информационной просторой был порушен. Ранее было так, что интернет нехай там гэты бавятся гуляюць, а летели бачены, традиционные СМИ, яны застаются под э, критическим контролем улады. Червоная линия была пересягнутая, и улады ударили по сердцу, по всех тех, кто весь гэты альтернативный контент створал. И они не арестовали редакторов независимых СМИ, и они навать не позабирали ну, позабирали у Сашу Дынько, якая стрымила, выпустила. Але они ударили по тих, кто занимался дистрибуцией контента. Это блогеры, усе, им Мазгон, и вся команда Тихановского, и усе ведущие чата у страны для жизни в Телеграме и на Ютубе. это Лосик, ну и гэта Беспало, який поспелось бегче. И сегодня я уже, мы ведаем, на беспец, и он, не забавно расскажет на стриме, как за им палевали люди у Маска. Это люди, которых никогда не было бачно у публичной просторы. Яны просто обновляли канальчики, стороночки, постели на YouTube ролики Влады зрозумели, что именно это место, где яны проиграют. И яны удало провели спецоперацию, и яны спарализовали. То, что мы назираем опошнее некольки дзен, мы что личбы упали, саправдой упали. У не, у с неких причин, безумовно, из э, вядомых причин, потому что было меньше акций в дни, но и тому, что те люди, которые вели, эти сторонки, эти сетки, эти каналы, оказались недосяжные, такие, как и Гарловск. Я вам покажу личбы, как эти телеграм-каналы э, росли в Беларуси. Вот по двух основных прикладах. Э, вы видите мой экран. Так, это, два, это два вот популярные одни из наибольших популярных каналов, которые просто агреговали информацию. МКБ, моя краина Беларусь, я на USB, и там несколько сот тысяч, я на USB на Ютубе. Я наш Ютуб канал Усы Лукашенко, который пранки. Может быть, этой пранки так само и послужили причиной разгрома. Вы поглядите, что на кальку оно за литерально три месяца она выросла у. 4-3,5 разы, сколько подписчиков. А справа — это «Беларусь головного мозга», который был и так моцным каналом, а теперь это один канал, который пишет только про политику с таким, с таким охопом. Каждый пост «Беларусь головного мозга» делится от 300 до 1000 человек. Каждый пост. А таких постов робится по, по 5-15 на день. Ну вот группы каналов, которые удельничали в дистрибуции э, в этой информации, э, они не взаимозвязаны. Некоторые из них не обмениваются контентом, но тут, мы, как мы видим, тут не только анонимные телеграм-каналы, за которыми неведомо кто стоит. Тут э, справа, э, нехто, ну, с ясных причин, потому что администраторы в Польше его не могут парализовать, Страна для жизни в этой каналы, и чаты уже спарализована, хотя чатики живут, Пальчас ма только пакуль дякувать Богу на свободе. Справа зверху популярные а, новинные медийные каналы, и а, у этой ситуации может быть не такие критичные, бо я нанимаю там, ну тут баймай мая, але он не постит только про политику, хиба што пачас разгрома цинейкой уличной акции. А вот эта основная схема, это вот те каналы, которые обновлялись волонтерами, и вот зараз, которые а, оказались в а, таком пауз-парализованном стане. Я думаю, что влады не намерны выпускать Лосика и других блогеров с 10-го Я думаю, что их задача, и это тема нашей сегодняшней дискуссии, их задача эту структуру перехопить, знищить, альбо эти каналы взять под свой контроль, как они попробовали сделать с некоторыми чатиками Тихановска. Когда мы поглядим по сайтах, то мы бачим рост за 2020 год, Литерально на всех сайтах, так и, и больше политизованных и меньше политизованных. Это росло два-три разы. Я распокажу. это рост за несколько месяцев. Безусловно, личбы у Лютым и у соковиков были высокие, бо это был початок коронавируса, але топовым был Красовик и травень. По куль что выборчая компания на сайтах не переплюнула топов. Э, Почас коронавирус. Ну, Аля правильно разумею, что тримоваться коронавирусные топы не были достигнуты, али наводстым коллега этой повестка пошла униз, перед предыдущая повестка ешь больше подняла твою узрона небольшим падением, так? Мы не бачим ешь еще... <coughs> Я думаю, что червени <coughs> на сайта, продамся на гетей выборцы, узновить их до коронавирусного узрона. Mm. Али вот поглядите, что на свободе отбывается, вот на радую свободе. Это лишь бы за опошние э, два месяца. И мы видим, что початок травня — это початок выборчей кампании, и другая половина травня росту два-три разы за кошт сеткового трафика. Практично люди, которые сидели у сетках и не ходили на Радио Свобода, может быть, и на іншые незалежные сайты, раптом моцно политизовались. Это то, что господар Вардамадский казал, что вот этой политизация отбывается праз интернет, или это не обовязково свечить протестной мобилизации. Так? Да, когда такие интернет мобилизации, но не обовязково, что люди выйдут на улицу. Так и кали парауновывать чисто колькость людей, которые выходят в первые акции, она все равно паколь меньше, чем колькость людей, которые выходили в 2010-2011 годах. А... Я отключу зараз на слайд. Вось, а, какие основы? Значит, нам треба ратаваць медийную инфраструктуру. Радио Свобода, например, под погрозой и выжаты чутки, которые спускали из МЗС, про то, что Радио Свобода аккредитации, аккредитации, они не на пустом месте. И они действительно используют аккредитации как репрессивный инструмент. И этой аккредитации она выдают усим замежным корреспондентам теперь вельми аккуратно, вельми обачливо, попередживающе. Белсад уже нет аккредитации не и работает в нелегальном состоянии. Свобода может работать в ПАУ легальном Ситуация с доменами нашей Нивы – это просто попытка использовать юридические непрозумения и реализовать вельми мощную, э, мобилизованную политическую группу. Это вот группа фанатов нашей Нивы. И эти фанаты, до речи, не имеют такое великое пересечение с другими сайтами. Это правда мощность мобилизованная такая сведомая аудитория, и э, перехопить Телеграм-каналы. Телеграм-каналы, кроме этого, справляют выкуплять и пропонуют за навод, маленькие Телеграм-каналы по 20-25 тысяч долларов. Некольких сделок было сделано за прошлые дни, но я не буду сказать, але невеликие Телеграм-каналы вот, активисты, волонтеры продали. И неведомо, это продали россияцам, КГБшникам, на жаль, не ведаем. Um, просто треба держать руку на пульсе и понять, что под ударом вот винтики, вот маленькие люди, которых мы не видим, но которые амплификовали uh, вот всех эти прошлые месяцы, мультипликовали месседжи и эффекты протестные. И регионы, и вот эти региональные волонтеры на Телеграме, они uh, совсем безобороны. Потому что мы даже не знаем их именов. Мы чуем и нам присылают некие инсайты, что арестованы той и той, но никто не ведая их реальных имен. И у всех ховались за никами и зараз просто неведомо, что робят зими в РУСах э, районных э, у провинции. Чуть еще так досить не надто оптимистично, хоть и погрозливо ну где тут зараз оптимизму набраться? я так поскольку что отчуваю, что мы так латаем дырки и залезываем раны, зараз просто для медий, ну для нас это великий удар, яким мы долго давно не переживали. неведомо, что мы ну, узновимся, как меди, потому что по стримах ясно, дали разумеется, что стриму дозволять не будут, супер этих медий, что будут вести стримы, будут рабиться провокации, Улады осведомили мобилизационный потенциал новых медиа и зачистка будет, она уже началась, она будет вельми суворая. Чем больше людей, больше ресурсу инфраструктуры мы уратуем, тем лучше. И я думаю, что не треба зараз для, для этих волонтеров кидать все силы и идти на баррикады до 9-го потому что 9-го жнивня можно все и не вырешить. Тяга Франок. Валерия, есть у тебя еще какие-то вопросы? Будем дальше тогда. Давай двигаться дальше. Я хочу услышать, как Геннадий все это видит отсюда, что он э, думает по поводу нашей ситуации. Хотим Геннадий. Да, я с вами. Э, действительно, Наблюдаем за тем, что происходит в нашей соседней стране и очень переживаем за эти процессы. Конечно, бы очень хотелось, чтобы это все было цивилизованно, демократично, но уже исходя из того опыта, который мы имеем а, в наших странах и то, как видим, как это развивается, возможно, в других регионах, мы можем на себя уже предположить некий сценарий, как это может развиваться. Я в своем выступлении сделал несколько моментов а, к другим странам, которые считают... Вот, Вопрос, который вы поставили, протесты — это скорее мобилизация, либо тормоз самого процесса, самого прогресса? Ну в и скорее всех... протесты, и скорее даже как они закончатся. Примерно так, следующим чем да, Франок, да, да, да. Насколько да. можно пойти в какой-то момент на баррикады и просто все потерять и не, не, не сохранить нужного момента? Здесь, мне кажется, нужно смотреть на две части, или, скажем, на, две, на, на два движения по одной и той же самой улице. Во-первых, протесты действительно как часть мобилизации, и здесь есть позитивные... Моменты, которые мы можем взять из других э, стран нашего региона, либо соседних регионов, скажем, из, опять-таки, Южного Кавказа. Армения, мне, видится здесь очень интересным примером. А, но, с другой стороны, мы должны так смотреть на то, как власть адаптировалась или адаптируется в связи с теми протестами и теми, скажем так, крайним форм форматом протестов, как революции, которые есть в нашем регионе. Конечно, нет смысла говорить сейчас вот здесь о таких направлениях или таких регионах и событиях, как Арабская весна, как события в Латинской Америке или в Юго-Восточной юго Азии, но то, что происходило вот начиная опять-таки из Грузии, Украины, в Киргизии, да, еще когда была у нас и а, оранжевая революция, революция роз. Мы видим, что определенные уроки были учтены как и гражданским обществом, как и политикам, так и властям. Если говорить о тем, что чем может помочь а, протесты, ну, конечно, это формирование дополнительной повестки дня, которая э, вовлекает группы, которые обычно являются более, скажем так, либо пассивными, либо наблюдателями за процессом политическими. Я бы назвал это как раз то, что вот э, тут уже позвечало и по поводу онлайн платформ и людей, которые вовлечены именно через эти средства коммуникации, потому что это как раз и есть активизация тех, тех групп, которые, возможно, меньше могли бы услышать либо поучаствовать через другие э, каналы коммуникации, которые... С другой стороны, мне кажется, что вот формирование, вот сам процесс э, протеста, он формирует дополнительную повестку дня, которая является более эмоциональной и более резнирующей. Даже если люди молчат и стоят э, в очереди, чтобы поставить подпись, мне кажется, что как раз именно эмоциональный крас дает им дополнительное поня понятие того, что они принимают, э, принимают участие в очень важных событиях. И это очень важно именно для тех людей, которые не являются, скажем так, потребительной информации через классические монополизированные источники информации. И очень важно, это как же, опять-таки, протесты, в зависимости от того, какая их массовость, и опять-таки исходить в опыту, это может быть э, некой такой точкой, либо лакмус-тестом для истеблишмента, для элит, которые смотрят и ориентируются, стоит ли все-таки быть лояльным э, своему лидеру, либо же стоит вовремя сменить буденок, спрятать и опять-таки идти, идти же за новым направлением. Поэтому это то, что может быть мобилизирующее. Но здесь появляется очень большое новое. Начиная с тех годов, когда прошли революции по региону, по Восточной Европе и Центральному э, и Южному Кавказу, то здесь э, очень много было предпринято и учтено уже режимами, которые хотят остаться у власти. И вот здесь прозвучал э, тезис о том, что э, Беларусь-лаборатория протеста, я бы сказал, что это также э, релевантно, что Беларусь может быть лабораторией антипротеста. То есть те меры, которые уже предприняты властью для того, чтобы, скажем так минимизировать либо массовость этих протестов, либо снять накал и э, их атомизировать в те же самые центры принятия решений. Поэтому здесь очень важно смотреть и на те ресурсы, и брошенные на противодействие, и на те тактики, которые уже были избраны. Я думаю, что есть во многом Беларусь копирует то, что принято было в России начиная с 2004 года, 2005, начиная и с создания неких социальных институтов и движений аля ля в России наши, да, вот, которые создавались и моделировались специально для того, чтобы противостоять таким моментам, вплоть до того, чтобы централизировать под собой э, все средства, инструменты э, правоохранительные, инструменты принуждения. Поэтому здесь, мне кажется, очень большое есть опасение о том, что все-таки инструменты очень сильно сгенерированы, а возможности расширения протестов, уличных протестов будут пресекаться на корню. И то, что мы видим, к сожалению, вот те уже факты, которые присутствуют в Беларуси, показывают то, что режим очень опасается того, что протесты могут выйти на уровень, который им не подвласть. Поэтому делать все, чтобы их избежать. Ну, три примера, которые для себя так воспринял в регионе, Армения уже назвал. То, что у нас была революция достоинства, понятно. Как она произошла кроваво, трагически и к чему она привела. Но я думаю, что это был для нас очень большой тест на демократию. Ну и очень интересный вариант с Молдовой, где также в, в прошлом году и в прошлом году были очень большие протесты. И опять-таки был очень большой кризис власти. Поэтому... Из всех этих моментов я для себя выделал те составляющие, которые могут повлиять на то, чтобы эти протесты к чему-то привели. И вот в моем понимании тех главных элементов я для себя выделал все-таки ну, наличие центров политической силы, либо разрозненных центров в рамках самой власти, либо наличие сильных центров в оппозиции. Я не вижу больших центров во власти, то есть я не вижу, что там есть центры решения. В Украине и, скажем, в Молдове это немножко Проще, с одной стороны, тем, что есть э, олигархи, которые готовы вкладывать и в средства коммуникации, и, медиа, и в средства, опять-таки, экономического стимулирования и протестного движения, и, опять-таки, каких-то альтернативных точек точки зрения, то здесь я не вижу то, что здесь очень много возможностей и много э, альтернативных ярких центров, которым, возможно, могут противостоять и идти, скажем так, на самые крайние меры с точки зрения, вкладывания максимально своих ресурсов и желания в эти протестные акции. Второе э, пример опять-таки Армении, э, Молдовы и Украины показывает, что очень важно, чтобы было наличие, скажем так, прошлого опыта э, пребывания в состязательной форме власти. То есть наши лидеры, которые сейчас при власти, они-то проходили через оппозицию, через парламент. То же самое, что происходило у Молдовы. Uh, кризис uh, он был uh, скажем так кризисом между теми представителями которые присутствовали в парламенте то есть определенным механизмами институтами они уже пользовались своей стране и они имели представление о том что и они были известны в том формате что они были были во власти это тоже очень важно для меня, кажется. наличие частной системы медиа uh, не не онлайн мы это мы уже обсудили а вот именно те ресурсы и те каналы которые важны. Здесь тоже в Украине и в Молдове ситуация немножко от, отлично от того, что, что есть нынче в Беларуси. Потому что это тоже очень важно для того, чтобы насколько вот такие протесты, они могут быть, быть накручены массовостью людей и опять-таки расширением тех, кто присутствует в этом направлении. Ну и централизованность, например, принуждения – это тоже очень важный момент, который нужно учитывать. И здесь мы видим то, что они действительно очень манипулизированы в рамках системы, которая находится в курсе. Поэтому в моментах лаборатории протеста и антипротеста я вижу, что лаборатория антипротеста все-таки она более фундаментально подготовлена. И это влияет возможно на то, что протестное движение может иметь очень большой програм на Спасибо, Геннадий. А вот если вернуться к моменту про вот эти э, разрозненные, возможно, центры силы, э, момент, ну, э, понятно, как это может позитивно влиять, но вот, а что касается того, что раньше начинал, в том числе, э, из мистера, насчет того, что э, ведь всегда когда наличие центров силы, это то, в том числе, по чем можно ударить, то, что можно парализовать, э, если они то есть, от, насколько отсутствие этих центров силы тоже может быть плюсом? Чтобы Настоящий. люди за кем-то пошли э, и двигались э, с пониманием э, своей цели, нужно чтобы эти центры силы, хотя бы даже не центры силы, эти центры были э, известны и каким-то образом они уже имели некую общественную легитимность. С этим, если мы говорим только о рождении центров по ходу, во время этих самых протестов, я не уверен, что они готовы генерировать очень большую поддержку. Мое впечатление из опыта, который я проходил даже в Украине сам, будет еще участником этих протестов. Спасибо, Геннадий. Хорошо. Давай тогда посмотрим, есть ли у нас мне кажется, основные вещи, которые сейчас были заявлены в программе «Вопросы» мы обсудили, спикеровала возможность выступить. Я думаю, тогда можем потихоньку приходить к дискуссии. я хотел узнать, Антон, может быть, ты видишь, если у нас с телефона плохо видно, есть ли у нас поднятые руки в, в чате или, а, или поднятых, выступить, поднятых или... ру поднятых руки я не вижу, но наверное надо сейчас сказать остальным участникам дискуссии, не спикерам, что они могут себя размьютить, включиться, если вам есть что сказать, то сказать вашу реплику, либо написать что-то в чате. Вот мне писал профессор доктор Алан Флауэрс из университета Кингсона в Лондоне, который с нами. Он не задавал еще вопрос, но он просил о возможности задать вопрос по-английски. Если он задаст вопрос по-английски, я смогу перевести. Этот вопрос, возможно, Алан, вы сейчас хотите задать свой вопрос? Okay. Да, я слышу вас. Добрый. Да, um, yes, извини, можно, по-английски. Um, also, first maybe greetings to Franak, who I remember, uh -huh. and I'm sure he remembers me many years ago in Prima. Belarus, and I particularly enjoyed your words and your uh, contribution to the discussion on media um for those that do not know me just very briefly i uh, first came engaged in belarus in 1992 through chernobyl problems i'm a nuclear physicist um, but i've also been a pro-democracy activist and i founded a youth ngo that Um, only recently got registered. An interesting background to this, actually. Uh, 19... Professor, just please uh, make pauses oh, so, so, so okay. that I can translate. You late. want me to uh, move the question, but it, it, I'm speaking to people I largely don't recognise, and maybe wondering uh, why I've come in. But anyway, okay. Um, a question about the media aspect. I was I was very interested uh, in the uh, comments of uh, Dmitry uh, Barodko on technology, and also the evidence that Franak gave. Um, surely evidence very much shows that at least in the run-up to uh, an election um, the media the communication aspect is very very important and very effective um, the main question with Belarus in August 2020 will be the potential for it to continue to be effective after um, the election event and the ability of the belarus authorities to switch off to neutralize communication I'd i particularly appreciate a comment um on the, the the contrast as to what you think particularly direct to dimitri and then very much particularly to franak <clears throat> to, to comment on, on uh, this uh, what you think the post-election uh communication scenario might be okay ну, я, наверное, быстро переведу. Значит, вначале профессор поприветствовал Франка, особенно, которого он знает лично. И вопрос профессора Флауэрса был вопрос про медиа. Он услышал, что здесь много говорилось про потенциал медиа. Но он хочет услышать, как он, как конкретно Дмитрий и Франок, Дмитрий Вородко и Франок Вечерка оценивают... Потенциал медиа после выборов, то есть, что может произойти, собственно, с белорусскими медиа после, вот после непосредственного 9 августа? Ну, я, может быть, немножко скажу, по опыту предыдущих лет, скажем, так, после. Выборов всегда идет, скажем так, снижение градуса политического давления со стороны власти. Поэтому можем предполагать, что в принципе все может быть. Меня слышно? Да, да. Mm. Все может быть, как бы э, ah, возвращено к, э, исходным, к исходному состоянию. Хотя мне сейчас и всем, наверное, трудно сказать, какие планы сейчас э, есть у власти по отношению к независимым медиам. То есть, э, вот, опять же, я хотел бы вспомнить тут э, цитату Андрея Вардамадского по поводу перехода э, в онлайн. Это две стороны одной медали, одной медали понимаете? С одной стороны э, независимая медиа и новая медиа способствует мультипликации координации действий уличных протестов. С другой стороны, на мой взгляд, на мой взгляд, но ну опять же субъективный э переход в онлайн э достаточно выгоден современной власти, чтобы, скажем так, канализировать эти протесты именно в эту сферу, которую в принципе э можно легко, как сказал Франк Печорка, взять под контроль либо захватить, либо перекупить и так далее, и, скажем так, уже следить за процессами, контролировать эти процессы онлайн. Я могу добавить так само тут? Да, Там, пожалуйста, Фрадок. Какая... Да, какая... а, дя дякую, Дмитру, за первый комментарий, и дякую доктору Флауэрцу за, за выступ, правильно, рады бачить. Сапродыш Мангадоу. Значит, про промеды. Нам треба подриктоваться до того, что не будет интернету. И интернету не будет не только 9 дн. Его не будет подчас важных протестов, ланцугов необыяковых, митингов в регионах. А мягчимая, они придумают новую схему, как отключать особные сайты. 1 лепеня, вчера, Заборонено использование замежных ДНС-адрассов. Это значит, что любой сайт у Беларуси, а вот для закона, чему к все пропустили, никто не зауважил, а теперь э, не могут беларусские сайты выкорастовыц замежный ДНС, а это значит, что любой сайт э, может быть закрытый, э, либо перанакерованный спецслужбами по любым запыте э, э, судовых органов, прокуратуры, Например, вы забираете орка, а заходите на стороночку э, новости администрации президента. И такие облякования плюс под подчас важных подеев станут не редкостью для Беларуси. Отповедно, все, что мы маем теперь, традиционные сайты, наши Нивы, Харты и Тутбайи будут просто выключаться на полные периоды. С, с, с телеграм-каналами, в принципе, с телеграмом, трошки складаний. Потому что Телеграм использует динамичные адресы, и поэтому будувать инфраструктуру в Телеграме э, больше эффективно, больше в сенсу, потому что для кования традиционных сайтов Телеграм станет основной просторой для нас информации. Але так само нам треба думать про вертання до таких э, новых традиционных медиа, до личбова, радио, вот была ранее технология DRM, якая с канала, али зараз есть DRM 2.0 в разных формах, якую можно разгадать. Это бывая раду, якую можно транслевать на долгие дистанции, у доброй якости, у тем передавать файлы. Вот и новая технология, якую Google распрацовывает, это технология рассылки информации про СМС, где можно добавлять виды и фото. И это так само Лада не будут сдольны спарализовать. Без интернета можно будет рассылать тысячу людей поведомлений, как у Телеграме, на видео и фото. Поэтому э, стараемся сейчас думать максимально в out-of-box и шукать то, что нам нужно вернуться с старого традиционного. По первой газеты я не верю, потому что организовать друковальный цех, как у часы нашей молодости с метром бородком, сейчас <связь> наш шмат складаний, так, чем, чем организовать личную передачу или Телеграм-канал. Просто треба искать некие такие интегрованные, комплексные решения, э, которые бы позволили нам не сгубить этот мобилизационный потенциал. И треба безумовно замежная поддержка, потому что неводная из белорусских медиа не рентабельная. Я вот зараз про Украину могу сказать, что в Украине она не рентабельная, а если в региональные СМИ. Треба грантовая поддержка, треба ах, системы донорства внутреннего, краудфандинговые платформы, которые так само оказались под ударом. Без них наши меды сканают, кали не нету, до конца этого года. И тут важно, важный, это международный, международный аспект, тиснуть на необходимость подтримки информационной экосистемы в Беларуси. Потому что без ей не будет ни Тихановского, ни Бабарыки, ни, ни, ни выхода на улицу. Спасибо. Франок, слушай, слушай, если уже ты говоришь, что надо от, от Телеграмов всех новых случаев переходить к каким то альтернативным вещам, если уже ты про это начнешь говорить. Yeah, всем... <coughs> Нет, а не, вот традиционные сайты, это самое легкое, что можно спинить и заблоковать. Беларусь партизан, вот это дзидос атака какая-то былася подчас. Так само Беларусь партизан, сдается, ну мы, может быть, не все его читаем, але у него есть вельми активная такая core audience якая вельми легко мобилизуется. И эта аудитория супадает за аудитория Тихановская, например. Яны дидос атаковали партизан, мы это ведаючи, что это те люди, которые хутенько выходят с дома и получаются до ланцуга протестов. Да. То есть, Франок, как я тебя понимаю, и вообще, собственно, уже разгром медиа отчасти а, осуществился. И, собственно, мы ведь и после каждой кампании, мы кроме 2015 -го года это видели, что а, лидеры а, медиа менялись каждый, ну, после каждой кампании, поскольку ну, страдали более популярные, скажем так. И сейчас а, следует ждать а, того же, собственно, и ждать-то уже нечего... В этом году все заранее, и посадки кандидатов, и разгром медиа. И, э, собственно, а, тогда я бы попросила вот, вот на что отрефлексировать э, всех наших экспертов. А, в целом у меня ну, такое впечатление, особенно по выступлению Франака и э, Геннадия, что, как бы это сказать, поточнее 9, 9 августа уже наступило, то есть разгром уже отчасти совершен, и Геннадий даже и не видит, собственно, пункты, которые он перечисляет, очевидно, наша страна ими не обладает, то есть не видит вообще никаких факторов успеха, а а Франок тоже видит, что нам надо уже думать, ну, о том, как мы будем восстанавливаться. И а, я бы попросила, ну, как-то отреагировать на это, то есть а, действительно ли, в общем-то, может быть, и зачем уже ждать 9 -го? Ну да, ключевой вопрос. Если не ждать девятого, то что? Потому что вот мы понимаем что, да, что уже все движется. Ну, наверное, пока еще Google Смс не запустилось. И цифровым радио пока не вещаем, думать, собственно, что Ну если что, ждать... например, снимаются все оставшиеся кандидаты, и все, ну. ну ты же понимаешь, что не снимаются. Ну а почему нет? Ну, то есть сняться, и все. Ну, то есть, это вариант вполне реальный. Как вот Дмитрий думает? <связанное> <связанное> по, по, по поводу <связанное> снятия кандидатов? Да, да. Ну, это было бы, наверное, лучше адресовать <связанное> к самим кандидатам. Но ну, я сомневаюсь, что кто-то по своей воле на, на данном этапе э, захочет сняться. Потому что люди, которые скажем так приняли для себя это решение непростое решение пойти, они вложили в это очень много сил и средств и вот сейчас им говорят давайте-ка вы снимайтесь мне очень трудно себя поставить на их место и принять за них решение со стороны, да, кажется очевидным что легче всего сейчас взять всем, сняться и все окей okay, но Останутся, я уверен, ну, ээ... ничего не окей. То есть это просто, ну, все, борьба закончена. То есть мы просто, ну, как бы все. Борьба еще не закончена, еще ну, существуют независимые методы, скажем так, независимые каналы, независимые СМИ, через которые можно проводить, скажем так, агитации и пропаганды, <laughs> поэтому да, в перспективе ну, можно готовиться, можно готовить какие-то резервные каналы, э, думать о том, что будет, но сейчас сниматься, понимаете, еще даже никто не зарегистрирован, чтобы вот сейчас на данном этапе говорить, что надо сниматься. Вот когда уже зарегистрируют, тогда, ну, на мой взгляд, э, тут прозвучала идея, что Опять же, наверное, от Андрея Вардоманского, что нужна историческая встреча. Я абсолютно это поддерживаю, что должны люди все-таки сесть за один общий круглый стол и, и принять какие-то какие заключить договоренности. Спасибо. Олег, вот он, Андрей тоже давно еще не высказывался. Я думаю, тоже, наверное, есть что сказать. Тем более, раз уж вспомнили сейчас идею профессора про историческую встречу. О чем вообще может быть эта встреча? Какие есть идеи? Ну, именно о том, о чем мы сейчас э, говорили. Как э, преодолев внутреннюю инерцию и переступить через те затраты да, душевные, эмоциональные и так далее, жизненные, прийти к такому общему решению. Я хотел бы профессору Аллену Флауру ответить. Откуда у а, нас от... идет очень сильное эхо? Ну, Таней, вопрос? Я хочу вам ответить на ваш вопрос. Так. Вы спрашивали по поводу 9 мая, 9 августа. И вы спрашивали по поводу медиа. По поводу того, что so, будет после 9 августа. Да. А Можно, да, Антон, я... переклада. Переклада, переводи, Боже. Хорошо, я могу просто сказать тебя на английском. Ваш вопрос о последствиях 19 августа. Uh, hey, секунду, у нас будет просто потом видео выложено. Мы бы хотели, чтобы оно было понятно. Мы вряд ли его сможем перевести на английский. Поэтому... Uh, либо, no. либо... Да, uh, давайте... Uh, Английская поэтому я будет Давайте потом я, да, поэтому ответьте просто медленно, но по-русски, пожалуйста. Спасибо. Значит, 9 августа это не есть конец. Это не есть точка. Конечно. Это, да. Так. Это одна из многих точек. По той простой причине. Что причины, которые вызвали эту мобилизацию, не будут сняты. Поэтому, по, по, по, да, да, да, то есть экономическая ситуация не будет улучшаться, экономическая ситуация, поскольку мы знаем и новый состав правительства и, и, так, далее, и так далее. А если экономическая ситуация не будет улучшаться, то протест просто будет расползаться, да. И он доползет до МАЗа, например, как было в 91-м. Ну, а дальше уже, как бы, мы знаем, как, как, как это происходит. Вот. А медиа, это, как бы, важный, но частный случай. Мобилизуется, или, либо не мобилизуется. Но будет происходить расширение э, протестной группы. МАЗу Сейчас это все не важно, бабарика, цыпкала, канопадская, хорошая она или плохая, потому что они поддерживаемые. Но поскольку с неизбежностью экономическая ситуация ухудшаться будет, то причины того, что произошло, не, не, не нивелированы, не уничтожены. Если причины сохраняются, то и явление будет сохраняться. Спасибо. Ну, у меня есть такая, я уже говорил эту формулу, что поезд слишком тяжелый и набрал слишком большую скорость, чтобы остановиться. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо. Но это будет не Египет. Сейчас часто с Египтом сравнивают. Значит, в Египте была уникальная ситуация. В Египте был пик демографической ситуации, когда наибольший процент в составе населения занимала молодежь. Именно в 2010 в году там сформировалась такая структура населения. И поэтому значит, вышла эта молодая энергетика. Тут э, разные вещи: Беларусь и Египет сейчас сравнивают Я думаю, безусловно. Спасибо, очень интересно. Спасибо. Пока у нас не сравнивали. А, а, можно я бы тоже хотел задать вопрос э, нашим спикерам. Вот уже несколько раз позвучало. идея того, что ну, не идея скорее такая же четкая уверенность, что, в общем, но ну, стоит готовиться к включению интернета прямо, ну, по крайней мере, к этому периоду. Uh, мне интересно, как кто себе представляет, что произойдет, если завтра мы проснулись, и вот просто интернет не работает, там, у всего Минска или у всей Беларуси. Люди будут на улице спрашивать новости, протестовать, или начнут смотреть БТ, uh, что вообще будет? Понятно, что это достаточно гипотетическая ситуация, и все мы давно не жили в ситуации без интернета, uh, но тем не менее, какие у кого есть гипотезы? Ну... Вот. Интернет – это как карантин. Его нельзя вводить полностью, потому что остановится экономика. Если отрубить э, в современном мире интернет полностью, то точно так же остановится экономика. Поэтому его не будут. Нельзя отрубать полностью. Но Я могу, могу подтримать, что никто целиком не выключит интернет. Он просто будет выключаться конкретно э, полными сегментами. Зараз они научились выключать интернет у центра города под час ланцугов солидарности, и при этом никаких доказательств отключения интернету нема. Вы видите, что правооборонцы пробовали зафиксовать отключение интернету у Менску, Велкомом и МТС, вот когда это было 19 такти червяня, да, 18 и не отрмалось зафиксовать. И они отключали передачу только буйных пакетов, такие необходимые для посылки файла, але при этом сам телефон показывает, что все выдатно работает. И совесть нормальная, обычная. То же самое будет с сайтами. Так? И надо включать конкретные доступы до конкретных IP-адресов, этих Алина к IP-адресу, какие привязаны там, до Дубаева и так далее. И если будут люди иметь информацию о цене, от подрыхтовки захода. В Гонконге, например, перед протестами все ведали что нужно поставить себе на телефоны FireChat и браер. Это программы, которые позволяют обмениваться контентом. Это социальная сетка без интернета. И когда урадуюсь от меня за 100 метров, есть инший человек с этой апликацией, то он будет читать все мои поведомления. Это Брайер называется программка. И они все это поставили, и когда я отключился полностью интернету Гонконгу. и они все равно все обменивались информацией, фотками и видео. Просто когда громадские организации, медии, блогеры, активисты смогут организовать это захождение, то шатдаун будет неэффективным когда это не будет проведено, а не будет проведен потому что блогеры сидят, все основные уже, то просто люди либо застанутся сидеть дома, чекающие апдейта, либо выйдут в центр города, или это будет мизерная часть. В 19 -го, 19-20-е -го годы так само не было интернету, был шатдаун на особых сайтах, и, в принципе, в некоторых районах Вогля не было связи. И тогда люди вед... ехали на площадь, но только потому, что они не видели, что нужно ехать на площадь. линия апляну плана захода, куда то э, едет здесь берет и вы отключение, то все будут сидеть по домах, на мой план. Спасибо, Франок. Я прошу Валерия Ивановича Кармалевича э, высказать свое мнение. Он... А, да, я бы хотел обратить внимание вот на что. Смотрите, в политическую жизнь этим летом включилось огромное количество людей, которые вообще раньше политикой не занимались. И я думаю, что вот это очень важный момент. Это новобранцы политической жизни, политического процесса, и все прогнозы в отношении того, как они себя поведут, необходимо... Исходить, учитывать именно этот фактор, что это не старая традиционная оппозиция, это совершенно новые люди. И обратите внимание, они пришли в политику, пытаясь максимально использовать все существующие легитимные каналы. То есть, когда задержали Тихановского, люди стали просто в очередь по всей стране и стали подписывать э, поддержку альтернативных кандидатов, то есть абсолютно легальным, э, легитимным образом пытаясь выразить свой протест. Вот. И э, то же самое команда Бабарика. Вот смотрите, они сейчас пытаются э, э, официально просить разрешение на митинг. То есть и... и э, у них была установка никаких э, нелегитимных способов, никаких протестов э, не, не проводить, не осуществлять. Э, и э, то, что власти сейчас э, делают, вот для них, для этих людей э, стало, ну, огромным шоком. Потому что э, то, что власти делают для традиционной оппозиции, давно известно, и в принципе никаких новаций тут нет. А вот для этих людей, которые новобранцы, да, для них это стало шоком. И э, особенно, э, смотрите, вот 19-го, когда власти стали содерживать э, э, вот эти цепи солидарности, но в принципе, на завтра никто никуда не вышел. То есть э, достаточно было э, один день продемонстрировать силу, и оказалось, что это эффективно работает. С точки зрения власти. То есть, эти люди, эти новобранцы, они не готовы к силовому сопротивлению. И, понятное дело, они все ушли в онлайн, они все ушли в социальные сети, и вопрос: можно ли их теперь вообще вытащить на улицу. Это вопрос, на которого на котором ответа нет. Смотрите, как действуют сейчас власти. Вот они не зарегистрировали Цепкала, а Бабарику пока не трогают. И я думаю, Извините, что... так можно сказать о том, кто да, сюда, да, сюда. да, да, да, да, я имею в виду про регистрацию. И <laughs> я думаю, что э, его не зарегистрируют на этапе э, придравшись к тому, что у него неправильные там. Э, э, Декларация. Да, Декларация о доходах и, и имуществе, да. А, то есть власти развели эти два, двух наиболее популярных политиков а, в разным временным точкам, потому что нерегистрация в один момент и того и другого могло бы вызвать какой-то протест кумулятивно двух этих протестных групп, двух сторонников того или иного кандидата. Власти их разводят. Что касается того, что делать, да. Вот тут э, идея всем сняться, да? Ну, идея сняться – это идея капитулировать. Э, сегодня больше всего в бойкоте заинтересована именно сама власть. Вот если все сторонники, все протестные группы просто не придут на выборы, это то, что нужно власти сегодня. Те, я не знаю, 20-30%, которые готовы голосовать за Лукашенко, они как раз придут. И, в общем-то, будет вполне достаточно, э, э, так сказать, для того, чтобы обеспечить очередные 80%. Поэтому э, вопрос о снятии, это вопрос просто о капитуляции. У меня все. Спасибо. А, Валерий Иванович, спасибо. Я согласна с вами. Я, я и читала ваш комментарий для Радио Свободы, где вы обращаете внимание на то, что вероятно, и Тихановскую зарегистрируют и с ним вот просто по ходу кампании, как это было, например, во время парламентской кампании, мы видели, как снимали кандидатов прямо по ходу кампании. И все это действительно... А, и дифон, и а, вот эти вот приписанные голоса, которые, ну, очевидно, порождают недоверие к тем, кого, возможно, и, скорее всего, зарегистрируют, и все это действительно ведет к тому, что каждая группа выступает за себя и отторгает других участников процесса. И тут получается не так, как говорит Дмитрий Бородко, когда это независимые центры действуют, независимо, но в одном направлении, а именно против друг друга. Да, вот, если можно, Валерий, я хотел просто дополнить, у меня вот тоже уже, наверное, вчера весь день крутилась эта мысль в голове. Казалось, казалось бы, вроде, такие негативные мысли про наше политизированное общество не должны уже удивлять, но тем не менее, я, честно говоря, был немножко удивлен тем, насколько... Сказать, резкая формировка, но тем не менее, насколько люди вот на этот вопрос власти с лишними десятками тысяч подписей. Мне кажется, ну, вообще, зачем одним кандидатам дают какую-то, условно, незаслуженную конфетку, а у других забирают? Это прямо ну, максимально банальный, мне кажется, способ пересорить коллектив, и, мне кажется, на уровне первого класса таки можно пользоваться. Я, я был удивлен, насколько многие люди, в том числе там, в моей ленте Фейсбука, которую я обычно строительно фильтрую от странных людей, казалось бы, вроде большинство там, адекватных, насколько они э, радостно для себя обнаружили, ага, вот, значит, все эти вот они типа, вскрыли в консервной власти, наконец-то. Э, то есть, насколько люди готовы купиться вот на какую-то, значит, простую провокацию. То есть, э, вот, показал завтра, не знаю, там, мне и тебе, на, на, нам дадут ордена за заслуги перед КГБ, и завтра все радостно эти люди признают, а, так вот, они же, значит, агенты. Э, то есть, э, это в продолжение рассуждения Валерия Ивановича про что же не только э, вот эти новобранцы, но в целом, насколько иногда э, мы все э, готовы э, без какой-то критического анализа воспринимать э, какие-то провокации власти, насколько вот на ней готовы легко вестись. Да, но тут это на, можно понимать на самом деле, ведь а, то, что Валерий Иванович сказал ключевое слово. Ведь действительность и снятие кандидатов – это очевидная капитуляция, просто очевидная. В общем, в общем да. И, и, и поскольку, как я понимаю, значительная часть Фейсбука, сетевого сообщества уже, ну, как бы это сказать, готова капитулировать, и просто нужно назначить виноватых в этой капитуляции, и все. Ну да, поиск виноватых, оправдывающих все это, или слабость, или бездействие, или страх, он, конечно, удобная вещь. Да. Ладно, мы, наверное, можем завершаться, если никому, никто ничего не хотел бы... Да. Вот я помню, да, в чате была, э, она есть, но она есть, моя говорила, что уже Франок э, ответил на заданный вопрос. Э, или она есть еще? Что я хочется, вот вижу, я... судак, Вадим хочет задать вопрос, и у меня, mm. извините, Вадим, я вас вижу сейчас, минутку буквально. У меня а, просто еще один вопрос а, к а, Франоку и Дмитрию Бородко по поводу... А, и Валерий Иванович, может быть, вы видели вообще площадки для агитации, которые определила mm. ЦИК? <laughs> То есть, ну, карты этих площадок, я, я думаю, вы так же, как и я, просто не знаете, где это все находится. Ну и сюда, если не считать Парк Дружбы Народов со всей его негативной историей, кстати, насколько я понимаю, именно Парк Дружбы Народов же и подана заявка от Габрика да. и ОГП. Да, и... Что, что, что, что вообще с этим делом, да, особенно в условиях если вот, э, всех проблем с медиа, которые мы сейчас видели действительно, и Франк, и Дмитрий, и насколько вообще с, с этими площадками что-то будет? Это совсем остаться и их игнорировать, только остаются такие непригодные? Или, может быть, каким странным образом люди, может быть, и, и там соберутся, раз уже нет других вариантов? Что вообще с этим делать? В принципе, учитывая, скажем так, подогретость нашего общества, можно было пользоваться любыми площадками. Посмотрите, вот э, я просто исходя из э, этой электоральной кампании смотрю когда мы предполагали, что нам придется ходить по квартирам и собирать подписи это в условиях коронавируса, это был Армагеддон, мы просто не знали, как из этого выпутаться. Но вот мы все поставили пикеты, и люди сами потянулись к этим пикетам. Поэтому, я думаю, безусловно, надо пользоваться этими площадками, которые предоставлены, люди будут туда идти. Спасибо. Если праноку по этому поводу добавить нечего, то тогда мы будем просить а, Вадима Сугака высказаться. Вадим? Ой. Да, спасибо. У меня такой вопрос, если можно. Вот я написал в чате. Вот Сейчас используется, в принципе, сценарий такой внешнего влияния. Вот, так может ли быть, вот, собственно, сценарий плосше? быть фактором неким консолидации власти после выборов, которые, собственно, могут убедить общество, что площадь, площадь – это внешнее влияние, с учетом того, что границы СРФ будут открыты до выборов, скорее всего. То есть может ли быть такое, что наоборот это, скажем, будет стимулироваться такой сценарий? Можно ли еще раз э, уточнить ваш вопрос? Э, то есть, э, что вы имеете в виду? То, -то, кто -то, Нет, хочет, то быть, что потом... говорит Лукашенко, что э, протестуют только те, кто руководит внешними силами, насколько его эта промова может быть воспринята как... Э, Действительно. А, нет, воп вопрос вот в чем. Дело в, дело в том, что если э, люди выйдут, то можно будет разыграть хорошую карту о том, что это внешнее влияние. А, к тому же границы с РФ будут, скорее всего, открыты до конца месяца, как уже э, там Симашка говорил. А, то есть э, в любом случае, если народ выйдет, выйдет и будет протестовать, то это может быть как дополнительный плюс в дальнейшем консолидации власти, отстаивания действительно своей точки зрения о том, что да, вот смотрите, внешнее, внешнее воздействие есть, и мы видим, как оно, как оно проявляется. Ну, мне, например, кажется, что вот это то, то, то, о чем он говорил в начале дискуссии, профессор Мартаматский, это как раз вот к этому тезису про то, что люди начнут сомневаться в таблице умножения, чем пускай, поверить словам власти. То есть, мне кажется, если, предположим, действительно, да, конечно, власть, думаю, наверняка будет пытаться э, использовать любой повод, любой протест, чтобы назвать, значит, что это все конспирированные за границей, вот она, вот она рука условного Кремля или НАТО, чего угодно проявилось. Но мне кажется, этому в конечном счете будут верить те же, не хочется, не хочется говорить, мы те же 3%, которые сейчас готовы верить. Uh, то есть, uh, потому что, в конечном счете, ведь обще, uh, общество — uh, ну, это как раз те, как, те которые например, выйдут, которые их лично знают, например, знают в онлайне. Uh, не, я, например, не представляю, что можно, не знаю, кто думают другие uh, у нас сегодня участники, я, например, не представляю, чтобы всерьез сейчас можно было убедить общество, что протестующие — это значит, там, uh, рука Москвы, Запада или кого-то еще. Есть, мне кажется, вот этот выход как раз новых, ранее неполитизированных э, групп, он как раз и э, для многих подчеркнул, что общем, теперь практически у ну, всех есть и лично знакомые протестующие, и они видят, что они это делают не потому, что это, значит, там, научкивает Кремль, а просто потому, что они недовольны ситуацией и не верят в перспективы. Вот, по крайней mm -hmm. мере, мне так кажется. Я бы еще добавила, что Симашко, как всегда, выдает желаемое за действительное. Это он хотел бы, чтобы Россия открыла границы для того, чтобы трудовые мигранты наконец вернулись да, наконец на работу, убрали из страны. Но совсем не факт, что Россия согласится с этим. И Валерий Иванович еще хотел бы, может быть, что-то на эту тему. Да, во-первых, насчет э, мест, где разрешена агитация. Ну, вы знаете, если на площадь Бангалор выйдет 10-20 тысяч человек, то резонанс от этого будет очень большой и независимо от того, что это такая вот, э, что, это, что это Бангалор. Вот. А что касается внешнего влияния? Понимаете, в чем дело? Как-то вот, э, даже если смотреть э, на э, официальный экран информационный, то мы просто видим какой-то когнитивный диссонанс. С одной стороны, Лукашенко обвиняет своих оппонентов, что они агенты Москвы. С другой стороны, то есть, и, он и... сам туда же едет скорее. Да, да, да. И по логике, как раз в этот момент отношения Беларуси с Россией должны были резко ухудшиться. А что мы видим на самом деле? Во-первых, отношения даже улучшаются. Там Россия приняла ряд решений, там и компенсация нефтяная, и льготы по атомной станции, и соглашение о взаимном признании виз. Лукашенко два раза в течение короткого времени поехал в Москву, и официальные СМИ очень позитивно оценили этот визит. Так вот два совершенно параллельных, месседжа, они как бы друг друга уни, самоуничтожают, даже если смотреть э, на официальный экран глазами обывателя. Поэтому я думаю, что это, это, эта схема не работает, тем более, что для аполитичного обывателя э, объявление, скажем, Лукашенко, я не знаю, Бабарики, российски настроенным человеком, это даже и не компромат, потому что обыватель скажет, ну и что? А что в этом плохого? То есть, mm -hmm. я, мне кажется, что эта схема, э, схема сейчас абсолютно не работает. Да, да. Продолжая про бабарик, я даже, там, посмотреть со стороны э, э, знаю, с, угу, с угу отключиться от там, прогнозов про по по посадки, с сугуба со стороны избирателя как бы. Британский <служие> да, шоколад. То, mm -hmm. то, то, то, то, то, то я бы сказал, что. Uh, ну, в то время Бабарико, ну, вот на посту госп... главы Белгоспомбанка, uh, Бабарико же договаривался с Россией, и чтобы российские акционеры были довольны его работой, и, значит, чтобы делать всякие проекты для белорусской культуры. Может, на посту президенту смогу неплохо договариваться. Поэтому, да, то есть, скорее, связь Бабарико вполне вполне, вполне убедительно. Ну, и уж тем более для пророссийского электората, это, да, звучат странно, параллельно обвинять в дружбе с Россией и активно с ней дружить. Ну что, есть ли у нас еще вопросы, комментарии и желающие выступить? Может быть, может быть, Лободяна Андрес который нечаянно включал микрофон, может быть, что-то хочет добавить и по сути? Да, добрый день всем. Действительно, было очень интересно, хотя я должен был отключиться и идти в комитет в миро парламенте. Привет из Брюсселя и знакомыми и и тем которых еще узнаем у меня э, два вопроса и особенно когда я вижу вот э, господина вардоманского которого мы хорошо знаем и много общались уже э, я не знаю что профессор что показывает ваши данные но здесь мы имели возможность услышать некоторые данные социологические из респектных э, западных компаний, которые сделали в Беларуси как раз недавно опрос и который показал, что больше чем 50 процентов жителей Беларуси желают перемен и за стабильность высказывается, за стабильность э, с Лукашенко высказывается только около 30 процентов. Мой вопрос один. Знают ли белорусские граждане Беларуси, что большинство из них требует перемен? Есть ли понятие у общества, что у них есть большинство? И второй вопрос. Следующую неделю здесь как раз в Русселе в Комитете по иностранным делам. Мы будем обсуждать ситуацию в Беларуси, И потом на пленарном заседании будем тоже и, и сам господин Боррель будет э, говорить про ситуацию в Беларуси, мы будем об этом говорить на общей дискуссии. По вашему мнению, какой сигнал или какую, э, какую скажем так, э, позицию должен высказать э, Европейский парламент, чтобы как раз вот э, те перемены, чтобы можно ну, было бы помочь э, э, беларусскому обществу в этом э, трудном э, походе на перемены. Ну, спасибо за вопросы, господин Кубилиус. Два момента. Насчет осознания обществом того, кто есть большинство. Значит, это простая формула, состоящая из двух полупредложений. Да, мы большинство, но вы же знаете, кто принимает решение. Вот такой ответ на ваш вопрос. Что касается Евросоюза, ну, речь идет о том, что просто этот белорусский вопрос должен быть переведен на другой уровень значимости. Вот, вот, вот о чем. Да, есть группа депутатов, которая активно занимается, интересуется... Пишет заявление, обращение, это так. Но где-то в самых топовых структурах Евросоюза этот вопрос является периферийным, вот, потому что ядерным вопросом является коронавирус. Мы это понимаем по-человечески, и это правильно, но без как бы вот изменения уровня а статусности и положения в иерархии европейских вопросов, белорусского вопроса. Ну, ничего не будет, все будет по-прежнему. Спасибо, надеюсь, я ответил. Да, наверное, если можно, у нас еще было несколько, вижу вопросов в чате, если можно, тоже хотел бы э, добавить по поводу большинства. Мне кажется, независимо от того, как закончится у нас вся эта кампания, мне кажется, вот этот интернет-мем про то, что значит, Саша 3%, а, соответственно, остальные 97%, мне кажется, этот мем, он так или иначе вот становится устоявшимся, и он как раз очень, очень важен с точки зрения, при всем наверное, социологической некорректности, но он очень важен как раз вот для именно того, о чем вы правильно сказали, для понимания обществом того, что желающих перемен большинство, это такое даже несколько преувеличенное большинство, вот это понимание, оно останется, и мне кажется, возможно, когда мы будем вспоминать за 2020 год, возможно, это будет одним из очень важных эффектов э, того, с чем общество выйдет, несмотря на да, все возможные отключения медиа, интернета и другие проблемы. А, Вадим, тут э, Анна Русинова с телеканала Белсад э, пытала э, высказаться. Да, э, да это говорилось в чате были да. еще вопросы. Ага, ну да. Так, меня бачено. Вас бачено, <паспачено> але только, только лоб, так. Ну да, да, правда. Я хотела запитатись, мне такая запитати на конт за меже. Як виличите, вот, зараз мы наблюдаем такую великую колькость протестов в за меже. Як чим это могло быть выкрикана, что так поплывало на массовую едность, да ясно было сказать за то есть мой, как мне подается, когда до не было таких массовых э, количеств удельников, и, и богатые, я подумываю, это выглядит ну, так э, такое, что люди хотят пирамиду, и те, это, те люди, которые бы хотели вернуться в Россию, но за политическими причинами не могут все это зараза сделать. Я. я могу технично рассказать, как это работает. Так, интересно, Я могу технично подломачить, как смобилизовались, а я почему? Это питание экзистенцино-философское, потому что по-проводу белорусская диаспора заожди была вельми оторвана от подделы Беларуси по всеми нашими соседями. Надо брать микроскопичную молдовскую диаспору у с белорусской по всему миру, и я не на подей у Кишинева значительно больше, чем. А чем потомачать? Я вижу, что створанными створенные Facebook группы у каждой стране, белорусы Италии, белорусы Монако, белорусы Албании, белорусы Бразилии. Их эти Facebook группы за последний год полтора раз творили координационные чаты. У Facebook есть чат, знаете, на 108 человек, называется «Международная солидарность с там по 3-5 человек с каждой страны. И они обмерковывали в у деталях у весь календарь каждой акции. И они поведомляли, что где планируется, по какой час и каким чином. Потом они создали ивенты в Facebook и таргетовали эти ивенты беларусы, в Facebook на других белорусов, которые находятся в Украине. Потому там и те, кто постоянно были активны, и те, кто случайно зачерпились этими событиями. И потом эти а, акции активно закидывались в Телеграм-каналы, зно уже, ну, просто так званую предложку. Потому что каждый Телеграм-канал примает а, от подписчиков контент. И были такие моменты, когда в день приходило по тысячу, 1500 поведомлений на, на каналы, и это все от беларусов замежа. Беларусь замежа отрывали, по-первых, место для координации, место для дистрибуции того, что они сделают. И, але, але, чему я не делают вот настолько захвачена, настолько энтузиастична, э, я подлумачивать не могу, потому что, саправды, в Нью-Йорке я бачивал на пикетах людей, которые пару год тому назад я с в американцы, которые были абсолютно обьяковые до политических подеев и процессов у мецку. Я еще могу пару слов додать до этого, потому что я не так давно был так само представником белорусской диаспоры вот. и да, к Почему взгляд, это почти... отбывается. Отбывается, от, отбывается это тому, что передусим нечто. Есть полная сподел, что Будет измены на Беларуси. Там ну, тут отбывается политическое житие, и это разумная реакция белорусов, которые находятся по замежам нашей Украины. И перед этим так само есть у нас пример Украины. Памятайтесь, как 2000 в 2014-2013 годе отбывались акции украинцев по всем свете, и это был яскравый проект для беларусов, и шмат кто с беларусов удельничал в этих акциях, вот. и зараз та самая проекция отбывается у нас, и, и как бы, ну это сразумело, да, что коли в Беларуси что-то отбывается, отбывается то же самое, и проецируется на диаспору по замежам. Спасибо, Спасибо Дмитрий, хорошо. <связывая> <связывая> Галина Кашевская хотела какой-то комментарий свой добавить. Галина, вы тут. Спасибо, Андреус, за вопрос насчет, <связывая> что может делать Европарламент. Это буквально в контексте сегодня. Я разместила там пост поддержки именно диаспоры. И что обсуждается здесь, что мы видим, и среди моих друзей, коллег обсуждается, и в штабе Бабарико тоже. То есть э, без э, того, что э, люди, госчиновники, те, от которых зависят выборы, кто будет считать, кто принимает сегодня решение, кого, сколько голосов пропустить и сколько нет, пока они не сдвинутся, не перейдут на сторону, не проявят свой протест, своего желания, но из страха они делают совершенно противоположное. Понимаете? Пока это не сдвинется с места, тут ничего, похоже, ну, есть такое мнение, не подойдет. Почему? Потому что они сегодня определяют. У них есть сила, и они зависят от власти, потому что они выживают. Лиши их сегодня зарплаты, то, что им говорят, и ясное дело, что они, ну, они на это не пойдут. Причем, даже когда, это чистый вот комментарий, одна там обсуждали, когда они ходили в фрунзенский исполком и спрашивали, почему мои голоса не засчитали, например, то конкретно говорили с той дамой, которая считала, и она написали, со слезами на глазах она сказала, вы даже не представляете, что здесь происходит в исполкомах, понимаете? То есть вроде, вроде бы чиновники простые, они и готовы были бы перейти на протестное на сторону протестующих типа проявить свою волю и честность но не могут и тогда сегодня я прочла реакцию на пост о том что международная там общественность поддерживает состоялся митинг я не помню по моему брюссель не брюсселе может быть не помните много где стоит. Да, и, они, и там конкретно мой коллега, друг, который, в общем-то, очень близок к штабу Бабарика, и он написал, лучше бы Диаспора купила бы квартирку, кому, вы думаете, председателю нашего ЦИКа, чтобы она не боялась уйти со своего места и так далее и тому подобное. Понимаете, здесь вопрос стоит, как повернуть этих людей все-таки на да, нашу сторону, как убрать их страх. Да, брат, это, интересный, это интересный вопрос, действительно, как делать, насколько вот купить квартиру, это интересное предложение, да, таких да, я да, раньше спасибо. не слышал. Спасибо. Да, я вот, кстати, спасибо, Галина, что напомнили... Про... Спасибо, что нап напомнили про, про вопрос э, э, господина Кубилиса по поводу вот действий ЕС, я бы э, по этому поводу тоже недавно про это думал, и мне кажется, э, белорусское и активисты, и, вот, и гражданское общество, э, уже сейчас находится в таком, скажем так, тяжелом положении из-за того, из-за долговременно закрытой границы, из-за коронавируса. И мне кажется, очень, наверное, важно учесть вот опыт предыдущих лет и не допустить, наверное, такого сценария 2011 года, когда на такие репрессии страны властей наложилась некоторая приостановка, когда многие международные события, ну, например, такие, как Минский форум не проводились, или что-то еще, то есть не допустить того, чтобы на репрессии со стороны власти наложилось такое, что вот заморозка белорусско-европейских отношений не привела к заморозке каких-то общественных процессов, гражданских независимых медиа, потому что это может быть таким комбинированным ударом, наверное, важно этого не допустить. Это, мне кажется, важный момент для любых решений. Ну, я я хотела бы добавить комментарий, комментарий у Галины. Знаете, Галина, это ведь спор о яйце и курице. То есть, а что, собственно, может побудить а, а, чиновников, а, знаете, перейти на дневную сторону? Ну, смешно говорить, что это может быть а, ну, какая-то квартира. Знаете, во-первых, предыдущие пять лет, а, насколько я понимаю, все программы ЕС были э, нацелены на то, чтобы едва ли там, извините, не сдувать с наших чиновников. И теперь они, ну, э, я думаю, только, только мнение сограждан может повлиять на настроение чиновников. А вовсе никаким образом Европа здесь не может ничего изменить, э, чему как раз вы свидетельствуете пять лет, ну, как бы, бесплодно совершенно прошедшие с этой точки зрения. Они участвовали в сотнях, в тысячах образовательных программ, там каких-то а, совместных а, постро... установок памятных знаков, или, там я не знаю, а, установки нового оборудования в больнице, еще что-то и еще что-то, куда-то все время ездили и что. Даже спасибо, я над дугу, они не скажут. большое я, естественно, здесь же не конкретно стоит вопрос, что сброситься помочь квартиру купить. Это было, ну, как шутка. Я поняла, поняла, да, я да, поняла, да, вопросы, да. но просто нет. Именно настроение сограждан, вот что может повлиять на их преодоление страха, когда они будут, условно говоря, бояться к мнение соседей больше, чем мнение начальства. Ну, вот примерно так. Да. Ну, на этом основана компания Багарика. они делают на эту ставку. Мне да, нравится. мы видим. Компания, видим конечно. Да, любовь, но тем не менее чиновники, они хотят... Знаете, самый сильный, я скажу только одно вот насчет чиновников. Самый сильный мой страх был в моей жизни, когда я меняла работу, осталось, можно сказать, без копейки, мне не было чем заплатить за квартиру, коммунальные услуги. У меня был самый сильный страх, а сейчас много чиновников, которые, в принципе, готовы были бы перейти, но, тем не менее, они получают зарплату. Вот в чем дело, и это я слышу ну, достаточно mm -hmm. Мне кажется, в самом деле, это э, вот такая классическая, классическая отговорка, я бы и рад бы на, на сторону добра, но вот зарплата, как же без нее? Мне кажется, это совершенно такая отговорка, потому что, наверное, как минимум все, ну, все эти люди, которые составляют другую сторону, наверное, белорусского общества, еще прекрасно видят, что не только работая на по посту чиновников можно жить, зарабатывать. И, наверное, мне, мне кажется, большинство чиновников это все-таки не... Ну как, это же не какие-то такие, значит... А это вообще, смотри. боже мой, ну словно, и, словно эти люди ни разу не меняли работу. В жизни. Ну да, то есть, в конце концов, ну, не будет, да. Да, ну, я да, поражаюсь, когда, например, говорят, там, преподаватель в университете, значит, там, всех студентов очистил, потому что, ну, как же он мог не согласиться, его бы уволили. И сам преподаватель в университете, я думаю, ну как, уволили бы, что ну, может, не самое, не самое хорошее, но, в общем, бы не конец света от этого. Уволили, это не расстреляли. Ну, здесь, ясно дело, речь идет не о тех чиновников, которые найдут себе место, а о простых людях, которые очень многие, которые будут считать... простые люди, мне кажется, тем более представить, что массово уволят встал. школьных учителей, там сотни и тысячи, я тоже сомневаюсь. Точно не те вакансии, на которые, значит, стоит ну, Я продолжу комментарий. Э, недавно буквально обсуждали, ну, вы, наверное, знаете, что в каком-то там году э, метростроевцы, они встали, и за, была забастовка общая. В один день... Да -да. Позвали людей, пригласили, власти из Москвы, из России, притащили сюда людей, и все, весь протест закончился. То есть, власти нашли ну, это... вариант. А, что вот это, это касается, когда это узкая профессия метростроевцы, а, например, школьных учителей, я думаю, тысячу никто из Москвы не привезет. Ну, <laughs> Но все это такой, конечно, такой философский разговор, действительно, как говорила Валерия, немножко о курице, яйце, что-то что, что будет спасибо раньше. Одна ремарочка по поводу чиновников. В начале двухтысячных, когда мы достаточно плотно работали с сербским отпором, вот они рассказывали, как у них чиновники, когда у них чиновники начали переходить, скажем так, на сторону восставших, для них, скажем так, катализатором послужило то, что звезды театра, кино люди, обласканные славой, люди при деньгах начали открыто высказывать свою позицию. И тогда чиновники, держа нос по ветру, начали, скажем так, эти сигналы улавливать, и вот тогда начался массовый переход чиновников в Сербии на сторону оппозиции. Спасибо. Но то же самое Второй я вот на определенный момент вижу сейчас в Беларуси. Ну, да, да, да. Например, явно, явно, когда подводят к этому что, в общем, такое немножко что-то есть. А, значит, страхом является не только зарплата, которая не, будет не получена завтра. А настоящим страхом является то, что будет месть в будущем за что-то сделано, и что человек не найдет себе места в будущей системе. Вот это вот, так сказать, основная такая мотивация, которая не позволяет. Если будет заявлено четко, ясно, однозначно и массово штабами и, так сказать, это под, подхвачено населением, что не будет люстраций, вот, не будет жесткостей, место вам для работы будет. Вот, и речь не идет о том, чтобы там мстить кому-то, а речь идет о том, чтобы плавно перейти нормально в новую систему и развиваться в стране дальше экономические по всем направлениям. Вот. Если будет у номенклатуры ощущение возможности своего места, нормального места в будущей системе, тогда клапан приоткроется. А это, это уже заявлялось штабами, но это, так сказать, надо делать, повторять. Спасибо. Опять. Ну что, я предлагаю завершиться. Мы э, в этот раз молодцы. Как да, будто два часа укладываемся. Можем на завершение сказать, что мы со своей стороны обещаем обойтись без мести, без иллюстрации Насколько И мы очень признательны вам за этот разговор. Какие-то вещи становятся яснее. Спасибо. Я лично, признаться, сегодня садилась вообще уже в грустном настроении, глядя на то, как развивается дискуссия э, в медиа и соцсетях, и э, рада, что я услышала э, вещи, которые, мне кажется, оставляют еще какую-то надежду. Да, мне кажется, напоследок на мы вырулили все-таки на что-то более оптимистичное, хочется думать не, не только о том, как значит поддерживать в акциях протеста нашей диаспоры и личным участием, а все-таки хочется думать о каких-то более позитивных способах участия в жизни белорусского общества. Все, большое всем спасибо, до свидания, до новых встреч.